Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами находимся в лесу, и у нас есть вот такой замечательный насос Grunfus, модель sq 3 на 105 сегодня мы его распилим и посмотрим, что у него такого внутри. Сейчас на улице мороз 20 градусов, и по моему мнению это лучшее время для того, чтобы провести такой эксперимент. Электроэнергию для болгарки мы возьмем от генератора свободной энергии. И смотрите, что из этого получится. Для разборки насоса я подготовил вот такую площадку. Я уже снял планку под кабель, ослабил насосную часть. Просто откручиваем ее и убираем в сторону. Отворачиваем 4 болта крепления пятки и электродвигателя. Таким образом выглядит контактная группа это втулки крепления пятки и контактная группа берем в руки болгарку и по моему мнению нужно отрезать пятку и крепление насосной части Друзья, ну вот я отрезал верхнюю часть резьбовую от насоса и пятку. Предельно аккуратно и насколько можно близко к торцу двигателя. Как видно, ничего интересного пока здесь нет. Ротор двигателя, к сожалению, достать не получается. Поэтому я произведу разрез корпуса насоса вдоль двух сторон. Мы его просто с вами располовиним. Корпус всего насоса состоит из качественно нержавеющей стали, поэтому разрезать его болгаркой не так-то просто. Я уже израсходовал один диск, но корпус до сих пор мне разрезать так и не удалось. Наступает момент истины, пробуем половинить насос. Видите, здесь есть даже элементы оцинковки. электродвигатель ага частотный преобразователь смотрите ребят вот где он вот он он и вот как он выглядит и находится он в нижней части Вот частотный преобразователь. Друзья, в сегодняшнем видеоролике мы с вами распилили насос Grünfus SQ3 на 105. Это бытовой насос и он самый дорогой из представленных на рынке. Справедливости ради надо заметить, что цена его оправдана, поскольку здесь не просто какие-то там конденсаторы. Здесь полноценный частотный преобразователь, который дает этому насосу плавный пуск, а также отключает его в случае отсутствия воды в скважине. То есть срабатывает по сухому ходу. Посмотрите, здесь полноценная схема. Дальше вот сам электродвигатель. Насколько он качественно сделан, я не знаю, но ходят такие двигатели очень долго. Подводя итог сегодняшнего видео, можно смело сделать вывод, что этот насос стоит своих денег. Покупать его или нет, это решает каждый. Из каких деталей он состоит, мы тоже с вами увидели. Друзья, в сегодняшнем видеоролике вы увидели, как устроен насос Грюнфус внутри. Я удовлетворил свое любопытство. Надеюсь, что удовлетворил и ваше любопытство. Подписывайтесь на канал. Дальше будет только интересней. Передаю привет всей планете, всем, кто меня смотрит. И всем пока!